Могут ли половые инфекции протекать бессимптомно? Как происходит диагностика урогенитальных инфекций? Что делать, если анализы показали наличие инфекции? Снял трусы – один презерватив. Такой девиз. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о заболеваниях, передающихся половым путем, их диагностике и сроках лечения. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, в нем будет очень много полезной информации. Заболевания, передающиеся половым путем, это большая группа, включающая в себя такие инфекции, как уреоплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, трихомониаз и гонорею. Также к ним относятся вирусы и грибковые заболевания. На днях ко мне в клинику обратился пациент инфекции, передающейся половым путем. Мы выявили у него микоплазмоз. Оказывается, он сменил полового партнера. Можно сделать вывод, что даже при смене одного полового партнера вы можете получить инфекцию. Самыми частными симптомами заболевания являются дискомфорт и боль при мочеиспускании. Также часто встречаются выделения из мочеиспускательного канала от слизистых до гнойных выделений. Также может быть чувство жжения в промежности, может быть дискомфорт прямой кишке. В некоторых случаях пациент может обнаружить у себя разрастание на коже полового члена, крайней плоти, надлобковой области. Это может свидетельствовать о наличии у него вируса папилломы человека. Данное разрастание называется остроконечные кандиломы. Могут ли половые инфекции протекать бессимптомно? Да, могут. Или могут протекать симптомы, на которые человек практически не обращает внимания. К таким симптомам относится чувство холода в проекции половых органов, какой-то дискомфорт или ощущение того, что в половом впечатлении есть какие-то изменения. Как происходит диагностика урогенитальных инфекций? Диагностика урогенитальных инфекций основывается на взятии материала из мочеиспускательного канала. Материал берется для микроскопического исследования и материал берется для ПЦР-диагностики. Также обязательно сдается кровь на такие инфекции, как вирус иммунодефицита человека, вирус гепатита В и С, и делается реакция Вассермана на сифилис. Что делать, если анализы показали наличие инфекции? Нужно Обязательно обратиться к врачу-урологу для интерпретации результатов. Если у вас обнаружились бактерии, такие как хламидии, уреоплазмы, микоплазмы, то необходимо Провести курс антибактериального лечения. Если у вас обнаружились вирусы, такие как э, вирус герпеса или вирус папиллома человека, то проводится противовирусная терапия. Если у вас обнаружились такие инфекции, как грибки, то проводится противогрибковая терапия. Если обнаруживается такие инфекции, как гепатит, ВИЧ и сифилис, то здесь необходимо обратиться еще и к врачу-инфекционисту и врачу-дерматологу. При выявлении урогенитальных инфекций вирусного бактериального и грибкового. Происхождения мы назначаем терапию. Терапия заключается в приеме лекарственных препаратов в виде таблетированных форм таблеток. Также применяются в некоторых случаях инъекционные формы уколы. Курсы лечения зависят от вида возбудителя. При микоплазменной инфекции назначается курс продолжительностью до 10 дней. При хламедийной инфекции также от 10 до 14 дней. При обнаружении грибковой инфекции курс составляет от 5 до 10 дней. Что произойдет, если вовремя не обратиться к специалисту? При несвоевременном обращении к специалисту урогенитальные инфекции способны приводить к хроническим урогенитальным заболеваниям. Такие заболевания, как хронический орхоэпидимит, хронический простатит, хронический уретрит, бесплодие, хронический цистит. На сегодняшний день есть основной способ защиты от урогенитальных инфекций это барьерный метод презерватив. Снял трусы один презерватив такой девиз. Все остальные методы они неэффективны и с большой вероятностью могут не защитить человека. В Альфа-центре здоровья накоплен большой опыт в лечении заболеваний, передающихся половым путем. Поэтому, если вы столкнулись с данной проблемой, пожалуйста, приходите к нам. Чтобы записаться к урологу и быстро решить вашу проблему, нажмите на ссылку под этим видео.